По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, на территории Российской Федерации осуществляется программа «Александр Невский. Имя России». Родился такой проект, как «Морской крестный ход». Сначала он был по странам Балтики, а с 2014 года «Морской крестный ход» проходит по городам Крымского побережья по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. До этого проходила в рамках программы «Александр Невский, имя России» по храмам Александра Невского в Балтии. По странам Балтии мы возили ту икону, которую мы сейчас привезли в Крым. Сейчас мы выходим в Херсонес. Это конечная точка морского крестного хода. Чисто! Дыши истины, Бог Господь благословен имя Господне. Вездесих наших покорителей помилует и спасет нас, якобы благой человека любит, величаем. Христа, Бога нашего, величайшая, святый праведный Бог. По прибережным городам Черного моря, Магнитский поклон, на нити огонь Залицы Небес. Спасибо.